Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами детально сделаем замалевок синего пятилистника. Итак, у нас уже имеется голубая краска на беличьей кисти, и мы начинаем делать замалевок. Первый лепесток прописываем в виде сердца. Один мазок к одному. Рядом, к концу первого пятилистника, мы пририсовываем еще одно сердце. Обратите внимание, что все лепестки следующие будут также идти к центру первого пятилистника. Обратите внимание, как идет кисть. Она заворачивается, делая сердечко более плавным. Следующий этап нам нужно углубить наш центр, где будет серединка. Поэтому мы берем фиолетовый оттенок и растушевываем. После чего добавляем 2-3, можем в разных сторонах, бутона. И замалевок готов. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Ждите продолжения мастер-класса. До новых встреч!